Привет! Я Кирилл. А я Усенэ. И у нас для вас сюрприз. 18 ноября в торговом комплексе Лазурна будет проходить мероприятие. Выставка «Красота в детали». Вот. Будут выставлены фотозоны в новогодней тематике. Можно будет прийти, сфотографироваться. Будет очень много подарков, фотографов и так далее. Приходите, будет весело. А наш магазин радиоуправления «Моделька игрушек» разыграет для вас приз. Вот эту машинку мы подарим одному счастливому победителю Приходите, будет круто, весело. Все условия конкурса и о всем мероприятии мы оставим в описании. Мы вас ждем. Я хотела повернуться, но я повернулся. Я очень глупо сделала глаз. Я чуть просто не упала сейчас. Ну так уж получилось. Да, так, давай еще. Раз. Чё такое, Даш? <смех> Кирю как дрочок улыбнулся. Okay. Вот это я заржал. Ладно. Вот. При... Подожди. <смех> Можно? И рассказать вам о грядущем событии, которое произойдет 18 ноября 2017 года в <смех> ТЦЛОЗОННО. <смех> Ну, что ты зажжала? Какие? Зачем уточнять? Уточнять год? Ну, потому что ему могут посмотреть потом еще. Ладно.